Ребята, всем привет! Сегодня 6 декабря у нас минус 5 на улице. паспортная погода облачная. И сегодня решил сходить, проверить капкана на кунице. Белка, свежие следы. Проверить капканы и подошли мы к первому капкану. Он у меня был спущенный в тот раз, когда я ходил проверять. Привада с собой не было. Привада была кем-то съедена. И вот сейчас решил взвести все. Взял приваду. Вкусное мясо. Бобра. Специально для куницы. Сейчас обметем. Тут у нас снежок был. Здесь она сама залезет. Сейчас поставим, взведем. Поставим приваду. И пойдем дальше. Вот и ребята. Привязали приваду. Запах вообще... Для куницы она вкусненький. И пойдем дальше. Да, Хана? Пойдемте. Вот ребята подошли ко второму капкану. Здесь пусто. Привода на месте. Как я тогда говорил, здесь куница мне попалась на ногу. Фу, запах идет. Куриная нога. Первая куничка не попалась. Да, крой снегом не заметено. Пойдемте дальше. Что, ребята, заяц такой мочой писает красным цветом, нифига. Что, они проблемы какие, со здоровьем интересно. Да, вот сейчас подходим уже к третьему капкану, но тут тоже пусто. Сейчас подойду поближе. Ребята, куничка подходила. Смотрите, следы-то были. Маленькая, или куница, или горностая, не знаю, но вот, видите, следы-то подходил. Только почему? Не понравился или замерз? Тут вот мясо бобра. А, может замерз? Конечно, давайте я сейчас сюда подвешу, приваду еще, для запаха, чтобы она висела так. немножко обновили привода может то и попадется следы были я уже показывал ладно пойдемте Чего пахнет она темба Пойдем, молодец, Ханочка, молодец, молодец, хорошенько, молодец, пойдем, пойдем, поищем его, ладно, пошли, да, я олень, блин. Подошли к четвертому капкану, здесь тоже пусто, и следов нету, рядом вообще не видно было, я шел. Так что не видно, что бегает. Сейчас по глупости. По дороге к четвертому капкану. Сейчас собака подваяла глухаря. А я думаю, я думаю, дай ну посмотрю, схожу. И подошел без опыта. Слишком громко. Но подходил-то по ветру, против ветра, чтобы не слышно было. Но все равно он меня увидел. В метрах, наверное, 50 и полетел. Я думал, не знаю, ну. Выстрел сделал, но знал, что не попаду, да. По своей глупости, без опыта. Но собака молодец, глухаря подняла, держит. Сейчас еще пойду, посмотрю, там следы были, когда в тот раз ходил с проверкой. Куница бегала за зайца метров 150 туда, к болоту. Может быть, там капкан выставлю. У меня привада капкан с собой взят, потому что здесь что-то следов нету. Не видно, что-то не бегают. Так, привада что, пахнет. Так, дошел я до того места, где тогда видел догонялки куницы с этим зайцем. Но свежих следов так и не увидел. Пробродил. Так, ну, кружка дал, нету никого. Думаю, все равно может поставить. Так у меня просто почти сколько, 800 метров между капканами. Думаю, может сюда поставить, вот у елочки такое местечко хорошее. И заметать не будет. Тут болото по левую руку идет. А тут справа уже лес начинается. Выставлю, наверное, сюда. Ну, чтобы было между капканами сократить промежуток. Ну все, выставили мы капкан. У нового пришлось язычок загнуть, так как ну при нажатии она упиралась и капкан не срабатывал. Эту загнули сюда как обычно чтобы куница не могла обойти ну в принципе все привода запах идет приятный такой куничий для куницы то есть так что идем дальше до последнего капкана тут 300 метров осталось его еще выставил у меня не выставлен был и пойдем по горбушу глухаря смотреть вот и выставили седьмой капкан последний на сегодня и сейчас пойдем горбышом. У нас глухарь улетел, может снова собака подлайдет его. Посмотрим, может быть, что будет. А так, что, стояло у меня три капкана сведенных получается, и никого. Куница там находила, у одного рядом. Я еще добавил сюда капкан, получилось. Сейчас семь штук уже стоит, остальные до Так что будем надеяться, что что-то поймаем. А в этот раз видео будет такое прогулочное, можно сказать. Ну, надеяться, будем сейчас на глухаря. Может, кого подлает еще один на собаку, как говорится. Да, Хана? Молодец, пошли, искать, пошли. А, пошли. теперь к не подошел к нему. Ребят, смотрите, волк. Лосей гоняет. Среди волчья. А вон переход лосиный. Встал тут, наверное, подглядел их. Потому что вон там прыжки через воду. Вот видите, лосиные следы. Но они не свежие, потому что у меня лед уже держит. У нас мороз-то был, когда сегодня сильный. И вчера, на дня два, он, видите, держит. Так, что тут волки еще гоняют лосей-то, да? Два лося, только один волк почему-то. Лоси все равно боятся его. Ну вот я и вышел на дорогу озерскую, она у нас на озеро идет. Тут до Каракада меньше километра осталось. Так никого больше не увидели. У меня лайда подлавила второй раз. Глухаря не мог подойти. Надо было, может, обойти с другой стороны. Дерево мешало, я не понимал, на кого она лает или на белку и или... не видно было. Там осина такая большая была. Не заметил, и он слышал только взмах крыльев и полетел такой. Я даже и ружье ничего не, усп... не то что не успел, Она такое расстояние большое. Так. Потом уп, примерно поглядел, куда он полетел-то. Обошлись с ней метров. Так, 200, наверное, я взял. Вот, ребята, видите, волк? следы волчи. На озеро уходил тоже. он куничьи. Более свежие. Ну, вот я не рассказывал. Он полетел метров... За 200 мы его так обошли. Ну, примерно я по навигатору обошел этот кружок. И ничего. Даже не... Ну, я, тем более поветный ветер шел. Он меня, наверное, все равно услышал бы так обратно. Сейчас лосиные следы старые увидели. Я прошел, сейчас хочу обойти, посмотреть... Тут так вообще свежие. А, так. Хочу обойти, посмотреть сейчас по дороге. Есть переход через речку лосей или нету. Тут, потому что у нас река недалеко, слева метров 300 протекает. Я хотел до нее дойти, да, об нее пройти, а времени уже сумерки. Сейчас световой день у нас маленький, 3 часа где-то уже начинается сумереть. но вот сейчас еще трех нету, где-то без 23. Так что на сегодня заканчиваем. Капканы я все выставил. Глухарь Все равно, мне кажется, этого глухаря найду, потому что я его тогда спугнул недалеко, метров 300 в сосняке один. А сейчас с собакой так уже понимаю, как она лает. И примерно буду уже не так быстро подходить. И более внимательно. Тем более сейчас все тихо. Вот может из-за этого была причина. И снега такой, нож ну, хрустит. Так что подписываемся, ребята. Ставим лайк или дизлайк. Ну, всем удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.